Всем здравствуйте! А с вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». А наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. А наша компания – это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса, в том, что мы даем людям зарабатывать кормить свои семьи улучшать свои жилищные условия погасить кредиты погасить ипотеку до да, купить машину до да мало ли куда нужны большие суммы денег наш бизнес полностью управляемый и как вы видите мы находимся с вами на главной странице нашего сайта. Любой партнер, любой человек, который открывает ссылку, он всегда может посмотреть наш маркетинг наших двух основных площадок. Это площадки идеал М-мини и идеал М-макси посмотреть наши почитать отзывы ну и конечно пройти регистрацию если человека устроила наша компания регистрация довольно таки простая как и у всех проектах и компаниях но а мы а, идем дальше. На главной странице сайта вы можете познакомиться с нашей администрацией, посмотреть наши документы о легализации. Наша компания международная, официально зарегистрирована и вы здесь же можете проверить наши документы о легализации. Посмотреть нашу дорожную карту. Когда, какие площадки стартовали. И, ну и какие на сегодняшний день у нас есть площадки. Присоединиться в наши официальные группы. Это в Телеграме, это в ВК и в Скайпе. И у нас есть личный контакт именно с нашей администрацией, что облегчает работу всех партнеров и вообще работу команд, потому что наша администрация постоянно на связи, ознакомиться с нашим пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности. Итак, ребята, я по поводу хочу сказать по поводу нашего пользовательского соглашения отверт те, кто не изучил Ребята, я вас очень прошу, пожалуйста, зайдите на сайт, откройте и э, изучите от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Итак, вы прошли регистрацию. И, конечно, что нужно? Конечно, авторизацию пройти. Это вводите свой логин и пароль и э, заходите в свой кабинет. А в кабинете. На, наш, кабинет, наш кабинет очень удобный, очень красивый, э, очень приятный и на глаз. А самое главное, что у нас здесь самое ценное, это, конечно, наш маркетинг. Наш э, маркетинг наших э, пяти э, программ. Ну и начнем с того, что вам, прежде чем заполнить профиль, вам нужно изучить уроки по кабинету. Кабинеты, уроки по кабинету начинаются у нас заполнение профиля. Пожалуйста, посмотрите внимательно ролик. И только тогда начинаете заполнять. Пополнение и вывод, и перевод между партнерами. это Вы должны этот ролик знать на наизусть, как отчая наша. Потому что он вам пригодится все время. Вы будете помогать сами пополнять, помогать своим партнерам. И вы должны знать, как правильно пополнить, как правильно сделать вывод и как сделать правильно перевод между партнерами. Поэтому будьте добры, ребята, изучите этот ролик. И у нас есть такая функция в кабинете у нас в компании. Это поисковик. Как правильно пользоваться этой, этой функцией поисковик. И, конечно, как правильно управлять бронями. У нас на нашей компании есть несколько площадок которые а, есть двойные брони а так у нас на каждой площадке у нас а, выставляется брони куда вы ставите бронь туда станет ваш партнер а станет ваш клон а поэтому учитесь пожалуйста управлять бронями и так вы изучили все уроки по кабинету и приступаете к заполнению профиля. Для чего нужно заполнить профиль? А для того, чтобы с вами, как со спонсором, имели связь ваши партнеры. И точно так же ваш спонсор имел связь с вами, как с партнером. А Я, например, к своему спонсору могу... И на телефон позвонить, и на скайп, и написать а, в ВКонтакте, и письмо написать, отослать на почту, и, конечно, а, позвонить в Телеграм. Поэтому и вы точно также должны заполнить профиль. А указать свой скайп. Если уж в крайнем случае нет скайпа, напишите а, несколько цифр. Указать телефон, страничку ВК, указать свой телеграм. И здесь... Самое главное, еще ни одна ячейка в разделе «Кошельки» не должна быть свободна. Мы работаем с платежными системами Perfect Money и «Пайер Кошелек». Но у нас есть пополнение и вывод на все карточки Российской Федерации. Поэтому... Если вы не будете пользоваться а, Perfect Money и Пайр кошельком, напишите по 3 нуля. А здесь пишите свою карточку а, и а, имя свое на русском языке, как написано у вас на вашей карточке. Номер телефона, к какому телефону привязана эта карточка, и название банка на русском языке. И нажимаете кнопочку «Сохранить». загрузите, пожалуйста, «Аватар». «Аватар» – это очень тоже важен для работы в сетевом маркетинге. Вас должны видеть как спонсоры ваши партнеры, и вас должен видеть ваш спонсор, как своего партнера. Поэтому загружаете фотографию. Как только пришел код от вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить». Здесь есть еще раздел такой «Смена пароля». Если вам не нравится пароль, вы всегда его можете поменять. И еще дам один вам совет. Пароль в кабинете меняется ежемесячно. Ну и теперь... Uh, у нас в разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка, и отображаются будут ваши партнеры до третьего уровня в глубину. Какие у нас есть площадки? Площадки у нас «Идеал uh, М-Мини». Да, и еще самое главное, ребята, прошу прощения. На каждой площадке у нас есть такие кнопочки. Uh, это «В начало структуры», uh, если вам нужно вернуться в начало структуры. И эта э, кнопочка тоже переход на каждую э, на, э, на другую программу. Есть кнопочка маркетинг на каждой площадке, и где вы можете посмотреть маркетинг в слайде. Эти две кнопочки вы тоже должны научиться ими пользоваться. Итак, какие площадки у нас есть? У нас есть э, в нашей нашей компании такие. Это наша основная площадка «Идеал М-Мини». Мы стартовали с ней. Вход здесь составляет полторы тысячи. И выход с одного бизнес-места вы зарабатываете 244 тысячи. «Идеал М-Макси» вход составляет 15 тысяч. Есть выход на фабрику «Клонов за кольцовка». И вы зарабатываете два миллиона пятьсот пятьсот девяносто тысяч за один круг, одно ваше бизнес место. Есть фабрика клонов, а там два. Две площадочки, которые вход 1000 рублей, а с 1000 рублей вы зарабатываете ваше одно бизнес-место за один круг, зарабатывает 23 тысячи, а с 10 тысяч, где вход, вы зарабатываете 230 000, а тысяч ваше одно бизнес-место. И если у нас такая социальная площадочка Micro Money, это можно входить с 500 рублей и за один круг вы зарабатываете 5000 рублей. Есть площадка Fast Track, это беговая дорожка, а там всего лишь два независимых стола, где входить можно и на 750, и можно на 7,5 тысяч. За один круг вы делаете на 750 полторы тысячи. А на в другом столе, где вход 7,5, 15 тысяч. А это линейно шахматный маркетинг. Две выплаты идут вам, одна выплата вашему спонсору. Ну и давайте перейдем да, на слайды. И мы с вами сегодня именно разберем. Разберем, какие бывают ситуации у нас в, в наших кабинетах, а на наших площадках. Ну а, а самое главное, это какие наши главные самые преимущества? Это о том, что мы, как я уже говорила, официально зарегистрированы компания мы имеем свой регистрационный номер, который можно проверить на главной странице сайта. У нас нет никаких, никакой абонентской платы. У нас нет никаких отчислений на администрацию. У нас нет отчислений никаких на развитие компании. У нас деньги четко идут 100% в сеть. Это от партнера к партнеру, где ни одна копейка никуда не девается, а распределяется четко по маркетингу. Код у нас открыт в любой площадке, в любой стол. Нет привязки ни на одной площадке к первому столу. Работаем мы с такими с, а, надежными платежными системами, как Perfect Money, Pair кошелек, подключена касса free. а У нас есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу команд. И есть вывод и пополнение со всех карток, карточек Российской Федерации. Это тоже очень главное преимущество, что у нас можно в любое время и пополнить, и вывести себе на карточку. И какие у нас на сегодняшний день есть площадки. Идеал М-Мини, мы стартовала эта площадка 23 сентября 2021 года. Мы стартовали с ней с одной Следующая площадка у нас добавилась 31 октября 2021 года, Микромани. Другая площадка, третья, добавилась у нас уже 6 февраля 2022 года, Фабрика клонов. 3 апреля 22 года добавилась, добавилась площадка Идеал М макси и 1 июня этого года добавилась площадка фаст-трек, это беговая дорожка, бег по кругу. А на сегодняшний день 5 маркетинг-планов и 23 сентября в нашу годовщину у нас будет стартовать новая площадка с шикарным тройным доходом. Ну, вам очень понравится, ребята. Так что ждем подарок от нашей администрации. Ну, и теперь давайте начнем разберем. Разберем именно, какие бывают ситуации на, именно на площадках, да? Вот смотрите, вход на эту площадку я буду рисовать своим перышком, потому что нужно будет вытирать. Значит, идеал М мини, да. Здесь, как вы видите, 5 рабочих столов и 6 стол ⁇ это полностью ваша зарплата. Здесь выплаты идут с каждого стола. Ну, маркетинг, ребята, я не буду рассказывать. А вот давайте посмотрим, как, например, вот такая вот ситуация, да? А к вам пришел, вот, например, первый партнер стал. Второй партнер стал. Я не буду говорить, что а, с, одна, вход с, именно на первый стол. А давайте разберем, что а, партнер, например, входит, а, покупает первый стол и второй стол. Это тысячи. Это не, такое, а, не такая большая огромная сумма. А значит, и он купил первый и второй. Это теперь смотрите, а здесь у, получили вы уже. Полторы тысячи. И здесь тысячу получили. Ваши спонсоры получили. Третий партнер. Как только нажимает покупку, у вас закрывается ваш первый стол, и вы своим клоном летите куда? Да. И ваш клон закрывает второй стол, и у вас открывается третий. Куда вы поставите третьего партнера? Да, конечно, можно поставить ему, его выставить бронь, и можно поставить и под первого, можно поставить под второго, можно поставить под своего клона. У вас уже открылось дополнительное бизнес-место. Он закрыл уже одно место вам на втором столе. Видите-ка? И следующая ситуация. Следующая ситуация вот такая вот может быть. У вас здесь первый партнер стоит. Второй партнер стоит. Здесь стоит первый партнер. Здесь стоит второй партнер. Здесь у вас стоит Первый партнер и здесь стоит. Что можно сделать в этой ситуации? Конечно, конечно, купить себе клона. Этот клон закроет все ваши три стола, и вы окажетесь где? На четвертом столе. И у вас уже будет одно место занято под вашим клоном здесь, и здесь будет одно место занято под вашим клоном. Если вы будете идти именно по этой стратегии. Вот так. Точно так бывают ситуации. И вот такие ситуации еще бывают. Первый. Второй. Первый. Закрытый. Второй. Первый. Второй. Первый, второй. Первый и второй. Что здесь нужно сделать? Конечно, выставить брони и купить клона за полторы тысячи. И у вас полностью, он закроет все полностью столы, и у вас откроется за 50 тысяч шестой стол. Вот что может сделать всего лишь один клон. Дальше. Вот такая вот ситуация. У вас, например, первый партнер пришел-стал. Второй партнер пришел встал. Первый партнер. Второй партнер здесь только первый здесь можно поставить партнера но можно купить и клона можно купить клона этот клон откроет и ваш клон станет вот сюда реинвест пойдет под вашего куда вы выставите Получите ты по 1000 рублей. Здесь вы получите за своего клона тоже 1000 рублей. Ваши спонсоры получат. И у вас останется одно место. Хорошая ситуация. Да, хорошая. Вы можете под своего теперь клона пригласили первого партнера и второго партнера. Купили клона. Он станет вам, закроет ваш первый стол и станет сюда на это место. Здесь можно, ребята, вот смотреть по всем главное, что нужно знать свою структуру. Вы можете даже вот, например, у вашего партнера первой линии, у вашего партнера первой линии. Тоже вот такая вот ситуация. Первый и второй. Первый и второй. А вот здесь у него один, а вот на втором месте у него во второй линии. А у него еще нет. А во второй линии уже закрыто. Что вы делаете? Вы выставляете бронь сюда. Сюда. И выставляете под партнера этого. Он закрывает свой... Покупаете клона или ставите партнера. Он закрывает. Он становится к партнеру вашего... Вашей первой линии или второй линии. Он закрывается... И летит, куда становится? Он закрывается. Сейчас, ребята, я запуталась, честное слово. А, да, он, значит, у него закрывается не этот, а вот это место, да? Он закрывает свое, это третий стол и летит к вам, становится на четвертый стол даже если у вашего, у его спонсора нет четвертого стола, он прилетит к вам, станет, но э, реферальные вознаграждения с этого партнера будет получит, если он станет на это место, то не вы получите, а получит его э, спонсор реферальные вознаграждение. Но он просто вам закроет место. Вот такие вот ситуации. Ну их очень много, ребята. Давайте разберем теперь следующую ситуацию на следующей площадке. А здесь то же самое. Я не буду. Я хочу вам показать именно по фаст-треку, что такое фаст-трек и здесь бывает очень хорошая ситуации, чтобы вы могли ими воспользоваться, это Смотрите, если у вас, например, на, а, будем разбирать вот этот вот за семь с половиной стол, да, если у вас а, здесь стоит первый партнер пришел, а это ваш местное место, да, а ваш партнер пригласил первого партнера он получил а его партнер пригласил это будет ваша третья линия тоже пригласил себе первого партнера у всех у вас а, что у нас у всех трех и, и идет одно реинвестное место а у меня например есть новый партнер что я сделаю, да? Например, я. Я выставляю бронь под партнера третьего, третьего уровня. Вот сюда вот выставляю, да? Он летит, закрывает партнеру второй у второго моего первого партнера первой линии закрывает реинвестное место. Мой партнер летит ко мне, закрывает мне реинвестное место. Я лечу к своему спонсору, если у него реинвестное, то я закрываю. А если стоит на выплате, то он получает половиной тысяч Смотрите, здесь первый я получила выгоду, да? Получил мой партнер первого уровня, первой линии, и получил выгоду партнер второго уровня. Всем открыла я новым партнерам, открыла вход. На пятнадцать тысяч. Следующего партнера вы приглашаете. Господи нет. Следующего партнера приглашаете. Вы получаете 750. Следующего партнера вы приглашаете 750. пятьдесят. Итого вы сделали выгоду себе пятнадцать тысяч. Партнер точно ваш, ваш реферал первого уровня, у него то же самое. Он приглашает, получает 7,5 и тоже и здесь 7,5. У него опять идет на И партнер третьего уровня точно так же. Вы ему сделали, открыли для 15 тысяч вход. Он приглашает следующего партнера, третьего, это вы закрыли реинвестное место своим партнерам, им всем. А он пригласил своего партнера, он получил по 7,5. И а, здесь получил 7,5. Каждый получил по 15 тысяч. Вы втроем получили, трое получили по 15 тысяч. Круто, круто. Хорошо? Да, очень хорошо. Вот так вот можно, ребята. И вы помогли своим партнерам и сами себе открыли. А если вы еще и закрыли своему спонсору реинвестное место, то это вообще четыре выгоды сразу сделали. Вот 4, 4 партнерам помогли, открыли, закрыли реинвестное место своим партнерам и открыли им для 15 тысяч на баланс для вывода. Круто, круто. А, ну и давайте теперь следующую площадку. А следующая площадочка у нас какая? А, микромани. Ну, микромани. А здесь у нас, как вы видите, три всего стола. Но здесь а, можно м -м, вот так вот а, поиграть, я имею в виду. Не надо, пока оставим эти на 500 рублей. Вам нужны срочно большие деньги. Ну, срочно. Вам нужно срочно выйти, например, на идеал э, М-мини. Что вы делаете? Вы можете начать именно с 1000 рублей. Пригласили первого, второго. Получили уже 1000. И пригласили третьего. У вас открылся стол выплат вы можете обратно а, под первого партнера выставить бронь и он закроет свой первый стол и придет станет на это место а вы что сделали вы получили а, реинвест своего первого стола и ушли куда и ушли в микро а, в этот в идеал м мини но здесь еще могут быть вот такие вот ситуации. А смотрите, если вы пригласили первого партнера на 500 рублей, второго пригласили на 1000. Второго пригласили, опять, следующего партнера пригласили на 1000. Тысячу получили. Что здесь можно? Здесь можно купить клона. Ваш клон закроет, станет сюда на это место. У вас уже будет открыт первый, второй стол и у вас откроется с 2000 этот стол выплат. У вас будет клон на 500 рублей и клон на 1000 рублей. А следующее вы можете... А, пригласить. Выставить бронь под своего клона. Приглашаете первого, второго, третьего партнера. И что? И становитесь на это место. Реинвест идет вашего стола, и вы улетаете куда? В идеал М-мини. Вот так. Вот такие вот ситуации бывают. Еще бывают вот такие ситуации. Еще ну, бывает плохо, что на этой площадке нет двойных броней. Ох, ох, как у меня пролетело. Как, как у меня две тысячи пролетели мимо меня, как э, фанера над Парижем. Я до сих пор вспоминаю. Смотрите, здесь вот бывает такая ситуация. Один партнер. Здесь первый, второй. Здесь первый, второй. Что нужно? Докупить клона за 500 рублей, он закроет вам, и вы получите 2000. Вот так. Вот такая ситуация. Понятно, ребята, есть вопросы? Что вам еще рассказать? Но если, ребята, вопросов нет, то на фабрике клонов я не думаю, что вам там, наверное, будет интересно. А там ситуации... Ситуации э, бывают на фабрике клонов очень разные, а поэтому здесь семиместки, ребята, поэтому... Ну, честно сказать, я не люблю эти э, э, э, семиместные столы. Здесь эти плечи закрыты. И здесь закрыты. Здесь первый, второй. Третий вы получили. Первый, второй. Третий. Можно сюда купить склона. Ваш клон станет сюда на это место и у вас откроется за 6 тысяч. Можно пригласить, можно купить клонов. Ну, здесь клонов достаточно и так. Настолько здесь клонов. Это фабрика клонов, это полностью тут везде. Все клоны, клоны, клоны. А, а еще, если вы будете покупать за свои деньги, я вам не советую покупать клонов за свои деньги. У вас их достаточно по маркетингу.